Сегодня вся система спортивная, не только футбольные заложники, экономической и политической ситуации. То есть, насколько будут быстро решаться вопросы, связанные с ситуацией в стране в целом, настолько же и в том числе и крымскими клубами, которые ушли или не ушли и так далее, и так далее. Будут ли люди на этом играть или не будут и так далее. Потому что есть же те же футболисты, которые есть контракты. Ну, я читал интервью Мутков, он сказал, что как бы, Таврия, Севастополь, мы эти клубы не будем принимать, потому что у них куча финансовых проблем, и кредитов на клубах и, фи, и всевозможных, скажем так, незавершенных контрактных обязательств с футболистами. Поэтому будут участвовать совершенно другие команды, это, наверное, не будут переменуваться. Просто в связи с этой ситуацией может и Севастополь, и Таврия кануть в лето. И кануть в лето те же зарплаты футболистов, и инфраструктуры и так далее, и так далее. При данной ситуации больше вопросов. Я не говорю, где они будут играть, а больше вопросов по инфраструктуре.